Приветствую на моем канале, я Иван Номизмат. В 2012 году Центробанк Российской Федерации в честь двухстолетия победы в Отечественной войне 1812 года выпустил историческую серию монет «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года». Серия монет состояла из 16. 12 монета этой серии – это 2 рубля генерал Михаил Андреевич Милорадович. Была выпущена в 2012 году. Генерал Михаил Андреевич Милорадович в начале Отечественной войны 1812 года занимался формированием отрядов для действующей армии между Калугой, Волоколавской и Москвой. В Бородинском сражении командовал правым кролом русской армии. Милорадович участвовал и в заграничном походе русской армии, дошел до Парижа. Главным ее качеством была отчаянная безрассудная храбрость, лихое удовольствие, за которое его ценили как друзьям, так и враги. Страна у нас Российская Федерация. Название монеты «Генерал Михаил Андреевич Милардович». Серия «Полководцы. Герои Отечественной войны» 1812 года. Номинал 2 рубля. Сплав сталь с никелевым галеваническим покрытием. Тираж 5 миллионов штук. Дата выпуска 1 августа 2012 года. Художник Бакланов и Шаблыкин. Скульптор Молостов. Чеканка производилась на Московском монетном дворе. Оформление гурт у нас прерывисто. Рифленый гурт. Вес 5 грамм, диаметр монеты 23 мм, толщина 1,8 миллиметров. Цена составляет от 40 до 60 рублей за монетку. Ну и на этом все. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не поленитесь поставить лайк. Сегодня мы описывали и рассказывали о таком замечательном генерале, как Михаил Андреевич Милардович, который внес свой вклад в победы страны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. И если не понравилось, тоже подписывайтесь, поскольку это мотивирует меня. Всем удачи и до новых встреч.